Тихановскую сейчас захотят, э, и уже не то что захотят, уже захотели отстранить от власти, и сделал их не Лукашенко. Сделали те доброходы, которые сейчас ее окружили, давая создавать какие-то там координационные советы, комитеты и так далее. То есть, которые ей просто ссад в уши, так я скажу. Понимаете, потому что я понимаю так, что она человек случайный. А случайный человек это лучший человек для власти, самый лучший человек для власти. Человек случайный. Потому что если вдруг также случайно вокруг появятся люди, которые захотят сделать что-то хорошее, этот случайный человек при одном условии, что он сам хороший, внутренний. Человек честный, должен быть даже хороший, плохой, это лирика, честный человек Вот если появляется честный человек, все, ничего ты не сделаешь с точки зрения ограбления страны, народа и так далее Я так понимаю, что почему попробовали Тихановскую на зубок, оказалось, что она честная и она нахер никому не нужна Видишь, ее ведут куда? То есть ее ведут, чтобы заболтать, чтобы она передала какие-то полномочия координационному совету, а при этом она, чтобы эти полномочия еще сама и не получила и прочее, прочее, прочее. То есть получается, что следом, следом за этими координационными советами появятся Яценюки, Появятся Порошенки и прочие, прочие, прочие. Мы это уже миллион раз проходили. Как в России, там Чубайсы появились, блядь, и Гайдары и прочие появились. Здесь появятся Яценюки, Порошенки, Чубайсы, Гайдары. Кто хотите появится. Не появится только тех людей, которые реально могут привести Белоруссию в завтрашний день. Да, вот этих людей не появится. А поэтому я считаю, что нужно воздействовать, безусловно, воздействовать на Тихановскую, продолжать, чтобы она приняла в разные правления, чтобы она приняла присягу, стала президентом. Координационный совет – это хорошо, пусть они координируют ей, пусть рассказывают, что делать, но лучше, если она будет принимать указы, назначить э -э правительство, Реальное правительство по согласованию с народом. Я думаю, что будет прекрасно, если она даст возможность народу выдвинуть своих делегатов. А эти делегаты уже, я думаю, смогут назначить э, правительство. Да, она этот указ подпишет. Это было бы прекрасно. Если она вдруг кого-то не знает, ну не нет проблем. Если эти люди окажутся херовыми, она их в любой момент может отправить в отставку. Главное, чтобы это было все открыто, чтобы люди знали, кого, за кого они проголосовали, и чтобы люди могли их контролировать и надзирать за ними, чем они занимаются. Вот это главное на сегодняшний день. Поэтому я вот мне говорят, там, вот там ура, там Тихановская, она слабая, вот там координационный совет. Я продолжаю быть за Тихановского, безусловно. Она избранный президент. Перестаньте ребячиться, идите царствовать. Все, никаких вопросов. Да, по поводу всех простим, это, конечно, хорошо, но мы знаем, что бывает там, где всех прощают То, Та же самая мразь придет и уже с новой силой начнет грабить Поэтому нужны иллюстрации, нужно жестко поставить так, чтобы все остальные знали, что кончится херово Почему Тихановская говорит, что всех простим? Знаете, ну, тем более, что она, я говорю, не сказала, что она президент Кто ей это подсказал? Это путинские Ротенберги подсказали. Когда мы свалим власть там путинскую в России и начнем их там чморить, мягко говоря, а скажут, а какой пример Белоруссии. Там же никого не тронули, там всех простили. И нас в Украине, посмотрите, тоже всех простили. И после СССР всех простили. Вот это главная ошибка всех прощать. Никаких прощений. Наказание должно быть, за каждое преступление неминуемо должно следовать наказание, а тем более за государственные преступления, за преступление против народа.